С вами Игорь Казуров. сегодня я нахожусь в станице Новодмитриевская. Сегодня я буду выполнять монтаж спутникового ресивера МТС на антенну диаметром 0,9 метра. Антенна уже установлена, она стоит у клиента давно. Установлена она была еще лет 6-7 тому назад, как не более, на оператора Радуга ТВ. Это та же самая позиция орбитальная, что и спутник МТС. Сейчас мы проверим антенну, проверим, сохранился ли сигнал с антенны. Если все в порядке, нам повезло, то в принципе мы можем просто установить ресивер. Если же нет, мы сейчас уже подключимся непосредственно к конвертеру антенны и проверим уровень сигнала. У клиента уже стоит антенна диаметром 0,9 метра супрал, стоит под спутник радуг. Она уже настроена, единственный тут старенький у нас конвертор не вижу какого производителя ну похож на джай тогда обычно стали golden interstar еще тогда был антенна большая девятка ну, сейчас проверим сигнал и в зависимости от уровня сигнала будем уже дальше принимать решение у клиента еще остался старый ресивер golden interstar это очень надежный хороший аппарат он когда-то в прошлом использовался провайдером радуга т.в. Сейчас это уже металлолом, по сути дела. Вот мы видим еще карточку Раду, Радуга ТВ. Радуга не смогла выжить, она стала убыточной. Она не смогла набрать количество абонентов, достаточное для существования. И провайдер Триколор ТВ ее сожрал. Ну, само телевидение было качественным, никогда оно не глючило. Сам принцип кодировки и сама система трансляции у него была всегда хорошая взял в аренду в той же позиции спутники компании МТС, уже совсем с другим бюджетом. И мы сейчас проверим, есть ли сигнал. Сигнал у нас заходит вот через этот кабель. Это вот у нас оконцовочка. Вот если посмотреть, да, вот 10 лет тому назад, когда люди делали монтаж, они даже F-разъемы ставили получше. Мы видим уже F-разъем со внутренним уплотнительным кольцом. Вот сейчас я таких F-разъемов Вообще не встречаю. К сожалению, тенденция идет к ухудшению качества во всем. И даже вон кабель стоит. Посмотрите. Madden in Germany. вот Даже фашисты уже не могут производить кабель. Европа практически у нас в производстве деградировала. Сейчас мы проверим сигнал и начнем дальше. Подключаем кабель к прибору. Накручиваем. Включаем прибор и смотрим, сможет ли выжить тарелка за... Сколько лет тарелка стоит? Лет семь. Семь лет уже стоит антенна. Вот я вижу, что конвертер живой и уровень сигнала тоже присутствует. Уровень сигнала у нас 68%. К сожалению, немножечко сигнал просел капельку, но... Он вполне работоспособен и увеличивает стоимость монтажа. Заниматься сейчас демонтажом конвертера и продавать новый конвертер клиенту я не, имею, не вижу никакого смысла, поэтому мы оставим так, как есть и просто сейчас подключим ресивер. Уровень в децибелах у нас 64 и 1 а уровень сигнала у нас 67-68% процентов плавает. У клиента телевизор достаточно свежий. Модели LG. Телевизор имеет встроенную поддержку непосредственного приема спутникового сигнала. У него есть встроенный модуль для работы со спутником в материнской плате. Мы могли бы напрямую подключить сейчас сюда антенну со спутника, ставить слот с модулем в этот разъем и получить картинку непосредственно через телевизор стоимость модуля и стоимость ресивера одинаково никакой разницы по цене нету но есть особенность ресивер все каналы находят в автоматическом режиме а чтобы настроить телевизор необходимо будет произвести дополнительные манипуляции позвонить техническую поддержку попросить помощи для каждой конкретной модели телевизора клиент уже человек пожилой и я буду ему устанавливать ресивер, чтобы было проще в управлении. Если бы я, например, поставил модуль, то через полгода-год, когда бы что-то изменилось в частотном плане, пришлось бы опять снова выезжать к клиенту и делать последующую настройку. В гарантийном случае данный выезд не попадает, он оплачивается дополнительно, поэтому если вы ставите ресивер, поэтому если вы проводите спутниковое телевидение пожилым людям, все-таки моя рекомендация не напрямую подключать через телевизор, даже если там есть возможности разъем, а все-таки устанавливать через ресивер. На данный момент это проще и надежнее, хотя телевизор современный, и можно было бы подключиться к нему напрямую, минуя ресивер. Телевизор у нас не 4К, как я понимаю. Качество картинки, что с ресивера, что с телевизора, будет примерно одинаковое. Поэтому устанавливаем ресивер. Мы подключили спутниковый ресивер через разъем HDMI к телевизору. Подключили спутниковый кабель во вход IN к спутниковому ресиверу. Подключили блок питания в ресивер и в розетку. И сейчас на ресивере загорелся зеленый индикатор. Это говорит о том, что питание подано. Затем нам нужно выбрать видео вход. На пульте от телевизора Нажимаем кнопочку Input, вот это вот. Вышел список источников. Мы видим, что сейчас задействована у нас антенна. А нам нужно включить разъем HDMI один Телевизор его определил. Видел, что к нему подключен какой-то аппарат. Вот прям видно ресивер. И сейчас мы его выбираем. Выбрали разъем. Нажали ОК. OK. На экране телевизора появилась картинка. И мы видим рябь. А что с телевизором? И мы видим проблемы. Удивительно. Я поменял вход на HDMI 2. Первое подключение я сделал через разъем HDMI 1. На экране телевизора появилась рябь. Возможно был плохой контакт разъеме. Я вставил шнур HDMI в разъем HDMI 2. Меняем подключение на HDMI 2 даем команду на включение. ОК. И у нас черный экран. Разъем говорит, что нет входного сигнала. Отключаем тогда питание от ресивера. Переключаем в разъем HDMI 3. Здесь у нас три разъема. Единственное, что разъемы полностью в пыли, но обычно из-за этого проблем нету, вставляем HDMI 3, включаем спутниковый ресивер, ждем загрузку. Опять нажимаем клавишу Input. И ищем соответствующий порт. Вот у нас определил телевизор, что у нас разъем HDMI 3. Нажимаем OK. И на разъеме HDMI 3 у нас все хорошо. Ура. То есть из двух разъемов два были проблемными. Третий разъем у нас работает четко. С чем это связано, сказать не могу. Но факт остается фактом. Затем берем пульт от спутника у ресивера. И начинаем производить первоначальную настройку. Сейчас у нас произойдет дозагрузка ресивера. Это нормально. Во время загрузки у ресивера сигнал периодически пропадает. Ждем его появления. И у нас, как я понимаю, где-то проблема. Возможно, мне попался бракованный ресивер. Либо шнур HDMI. Ресивер выдает нестабильный сигнал на телевизор. Ну что, можно еще попробовать. Давайте заменим сейчас. Поменяем разъемы местами для начала, чтобы не идти в машину. Если это не поможет, значит придется идти в машину. и Для начала заменим шнур HDMI на новый. Если не поможет, заменим ресивер. Я поменял кабель местами наоборот. Этот был в телевизоре, стал в ресивер. Этот был в ресивер и стал в телевизор. После всех этих малипуляций мы получили на экране вот такой вот белый шум. По всей видимости это у нас проблема ресивера сейчас я заменю ресивер и мы поставим новый ресивер возите с собой второй спутниковый ресивер всегда на монтаж если один будет неисправно чтобы вам было что поставить на замену клиенту я иду за вторым ресивером мне повезло у меня с собой в машине была еще одна приставка мтс я взял ее на всякий случай. И вот этот вот случай у нас как раз сейчас и произошел. Мы берем приставку с собой и идем устанавливать ее, идем устанавливать ее к клиенту. И сейчас мы как раз узнаем, в чем же проблема в телевизоре или все-таки в приставке. Я поменял приставки местами. Сейчас у нас уже вторая приставка. Первая приставочка у нас отложена в сторону. И смотрим, что у нас будет с телевизором. Была заставка кратковременная. И смотрим, определить ли телевизор вторую приставку. Таня, на приставку у нас подана. Зеленый светодиод у нас горит. И мы имеем то же самое белый шум. Какая прелесть. То есть на второй приставке у нас то же самое, что и на первой. Напомню, телевизор у нас модель. Если кто-то будет сталкиваться с подобным. Телевизор у нас в модели 42 la 620 v Не знаю, это характерно для этой модели телевизора. Или с чем-то сейчас еще одна проблема. Осталось только заменить HDMI-шнур. Если на новом HDMI-шнуре ситуация повторится, но проблема уже скорее всего в телевизоре, а не в приставке. Приставку мы уже поставили вторую приступаем к замене hdmi шнура на новый я заменил hdmi шнур поставил новый старый валяется сбоку Включаю питание это уже вторая приставка на пульте от телевизора опять нажимаю кнопочку input Выбираю соответствующий разъем. Я поставил разъем шнура HDMI-1. Вот он, телевизор опять определил, что есть напряжение. То есть телевизор понимает, что есть напряжение на разъеме. И вот он определил даже нам заставочку, показывает. Нажимаем ОК. У нас появляется заставка. Напомню, мы поменяли HDMI-шнур. У нас появляется заставка, ждем, но на предыдущем шнуре у нас вот так вот заставочка пропадала и исчезала. Она должна пропасть и появиться снова и пойти дальше. Питание включено, приемник включен, телевизор не хочет работать по разъему HDMI. Пытаемся поменять HDMI-порт, выключаем телевизор, давившее питание, выключаем питание с приставки, и уже второй шнур на второй приставке включаем разъем HDMI-2. Всего у телевизора 3 HDMI-разъема. Больше HDMI-разъемов я на нем не наблюдаю. Включаем питание. На приставку включаем сам телевизор. Включаем соответствующий HDMI-разъем. Сейчас у нас это HDMI 2. Вот он опять подсветился. Телевизор у нас видит, что у нас HDMI 2. Нажимаем клавишу ОК. У нас появляется заставка, как обычно. Она у нас благополучно пропадает. И все. По всей видимости какой-то конфликт между с телевизором и приставкой по шнуру HDMI происходит. Сделать здесь мы ничего не можем. У нас остается либо подключить по шнуру Тюльпан мы сейчас выполним либо поменять блок питания Ну, последний вариант это блок питания такое бывает нам нужно заменить блок возможны проблемы в нем меняем блок питания ставим новый блок с другого телевизора Ой, с другого приемника снова подключаем и подключили питание через новый блок появилась обычная заставочка и ждем Составка не пропадает, грузится дальше, исчезла. Но это было сделано чуть медленнее. Сейчас либо у нас появится изображение, либо у нас останется возможность только подключить телевизор через разъем тюльпа. Нет, замена блока питания нам не помогла, к сожалению. Получается, несовместимость моделей приемников, это у нас будет интересно для технической поддержки. У нас несовместимость модели приемника DSD версия 2 с телевизором LG. Версия 42, модель 42ЛА-62.0В-ЗА. Это уже его точная номенклатура. Данную информацию мы передадим службу технической поддержки оборудования МТС. Уже инженерам, тестировщикам будет интересно, что скажут они. Затем у нас остается возможность подключить по разъему тюльпан, либо поставить слот от CI. Сейчас я пообщаюсь с клиентом, и мы что-то решим. Мы подключили спутниковый ресивер МТС к телевизору LG через кабель тюльпан. И у нас все заработало. Я пообщался с клиентом. Клиент меня выслушал услышал недостатки и преимущества модуля и решил все-таки установить модуль чтобы получить более высокое изображение в формате hd и сейчас мы ему установим модуль вместо ресивера хотя это более проблематично в обслуживании если вы не готовы учиться клиент сказал что он будет учиться будет мучить техподдержку а не меня поэтому я ставлю модуль монтаж у нас продолжается у нас еще история, оказывается, не закончилась. Мы дозвонились в техническую поддержку оператора, назвали модель телевизора и выяснилось следующее. Да, телевизор поддерживает непосредственный прием спутникового телевидения со спутника МТС, но он не поддерживает формат кодирования HEVC. Это новый формат кодирования, который позволяет оператору сжать в свой поток, который идет со спутника, большее количество каналов затолкать, Оператору это дешевле, и оператор сейчас постепенно будет переводить в этот формат все каналы. Сейчас у нас в этом формате идет 60 программ, и постепенно количество каналов, сейчас всего на спутнике подчеркну 220 программ, из них 60 уже идет в формате HEVK, в более сжатом формате. И каждый месяц, каждые полгода оператор будет увеличивать пакет HEVK и сокращать пакет MP4. Я имею в виду кодировку. Клиент э, все-таки решил э, оставить ресивер. Мы подключили ресивер и подключили ресивер через грозозащиту. Обязательно нужно ставить грозозащиту, чтобы во время грозы приемник не сгорел. Она работает как предохранитель. На этом на сегодня все. Был интересный монтаж. Думал я его сделать за полчаса Уехал отсюда через 4 часа или даже через 5. Ну, делал я его больше на камеру, чем как бы в реальности. Можно это было, конечно, сделать все гораздо быстрее. Поэтому подписывайтесь на мой канал, если вам интересна тема спутниковой связи. Будем снимать дальнейшее видео. С вами был Игорь Козуров. Пока, удачи всем.